Лаки, лаки! Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. И вы на канале Королевы Мистики. Также со мной моя собака Лаки. Всем привет! Сегодня, ребята, новая находочка у нас Лаки. Новая подборочка. Даже я не знаю, как вам сказать. Ну, в общем, сейчас сами увидите. И наверняка вы заметили: у меня в руках вот такую вот штуку. Это самодельная доска. А через которую можно общаться, когда ты вызываешь духов. Да, сегодня мы будем вызывать духов. И этот дух у нас будет. Посмотрите, тут спрятали мне. Я просто, честно говоря, в шоке на тем, что происходит. Так, ну-ка, подвинься. Увидите, кто это? А, жесть! Грязная уточка. Ла-ла фан-фан. По-моему, именно так называется. Это проклятая кукла вуду, которую мне подкинули. Очередная проклятая игрушка. Кстати, друзья, мы еще ни разу не разрезали уточку Лала Фанфан, да, Лакуся? Лакуся? Будем разрезать Лала Фанфан. Нет, сначала давай мы. Сначала давай мы что сделаем? Мы сначала, да, мы сначала выпим духа Лала Фанфан и посмотрим вообще, какой он злой или нет. Смотрите, тут у ребята у меня шалаш построили. Можно сказать, наш дом из дерева на дереве. Такой вот домик, который повалили. Кстати говоря, напишите в комментариях, восстановить дом или нет. И, блин, конечно же, не забываем включать VPN и смотреть видосы с VPN. Потому что, сами понимаете, сейчас нам это, блогерам, жизненно необходимо для того, чтобы продолжать снимать крутые видосики. Ну что, заходим в этот дом из дерева. Кстати, дом из дерева может превратиться в дом на дереве. Ну, то есть, как бы, вот здесь вот есть ступени. Наверх поднимаемся и там все делаем. Но сейчас дождик, все очень плохо. Так что, давайте заходим, посмотрим, что у нас тут внутри. Вау, вау, вау, вау. Так, так. О, Лакусь, ты что, заходи. В общем, вот эта доска для вызова духов. И при помощи иглы, вот видите, у меня иголка. Она вставляется вот здесь вот в центр. И я надеюсь, что на камере видно. Сейчас мы будем вызывать духа Лала Фанфан Фан Экзе. недобрые уточки, которые вы привыкли видеть, а именно злого духа Лала Фанфан Фан Экзе. Я даже не представляю, это бешеная какая-то будет утка. Так, еще, ребята, обязательно по пятибалльной шкале оцените, что такое. Лаки, что-то недовольно там. Лаки, что там? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Лаки, на доску. На доску не наступай. На доску не наступай. Подвинься, подвинься. Вот здесь, подвинься. Все, лежать, лежать. Все. Блин, ты мне доску помял. Лаки, нельзя. Все. Фу. Успокойся, ложись. Иди, ложись. Садись, место! Место! Хо, Лаки переживает то, что я буду сейчас... Место! Нельзя! Хо, Все, лежи. Все! хо, Фу! Ты мне помяла всю доску. Лаки, фу! Место! Хо, Блин, она, короче, мне испортила всю доску. Пусть лучше ждет снаружи и охраняет. Мало ли кто придет. Лакуй. Ребята, мне иногда кажется, что Лаки разговаривает. У меня что-то какое-то странное ощущение. Я тебя здесь, но будет хорошо. Ого, вот это здорово. Собака Лаки заговорила. Это что-то интересное. Ладно. Друзья, тоже напишите, нравится ли вам, когда говорит наша собака Лаки и как вам ее голос. Это очень прикольно, когда собаки разговаривают. Это происходит только когда мистика творится у нас в этом доме. Так, утка Лала Фанфан тоже должна сегодня заговорить и что-то нам сказать. Но для начала мы должны сделать обряд. Лала фанфан, экзе, приди. Лала фанфан, экзе, приди. Это что? Бешенство какое-то, Лаки, Что она делает? ла ла фан, -фан приди Так, в общем, три раза мы произнесли. Теперь мы вставляем вот сюда вот нашу иголочку. Держим ее за ниточку. Вот так вот. Должно быть, погодите. Посерединке вот так. Вы кто-нибудь так делали? Напишите в комментариях, кто таким же способом вызывал духов. Лала Фанфан, ответь, ты здесь? Да. Отлично. Лала Фанфан, можно я задам тебе несколько вопросов? Наверное, наверное. Ладно. Шу -шу -шу -шу. Шу -шу -шу -шу. Так, приколка слетела. Так, ребята, пишите ваши вопросы в комментариях, которые мы будем задавать. следующего дух, которого я буду вызывать, это будет э, Кисси Мисси. Кисси Мисси. И предлагайте свои вопросы, что спросить у Кисси Мисси. Ла-ла-фан-фан. Скажи, у тебя есть парень? Нет. Черт, Нет, каш сорвалась. Отлично. парня нет. Лала, ла фан-фан. -ла, так, надо посередине поставить. Что-то вылетает постоянно. Так, еще один вопрос. Лала фанфан. Лала фанфан. Ты ч? Вылетает с центра. Так. Лала фанфан. Уточка Лала Фанфан, скажи. Твоя душа проклята? Ты экзе? Да. Черт, вы слышали это? Офигеть. Она и на доске и так ответила. Офигеть. Лала фанфан, ты живая? Лала фанфан. Чего ты меня бежишь? О, -о, -о. чуметь, ребята. Вы это слышали? Лаки, лала фанфана жила. Ты представляешь? Офигеть! Просто офигеть! Дай мне поговорить с Лала фанфан. Иди, Лаки, иди. Лаки, я забеспокоилась. Так, ладно. Давай поговорим, раз ты живая. Ла-Ла Фан-Фан, скажи, а что больше всего любит твоя проклятая кзе-душа? Больше всего она любит. Когда она убивает таких жопуток, как я, ненадвежен добруху, как Ла-Ла Фан-Фан, готовый их заклевать и защипать своим маленьким щеплым ртом. Это тебе понятно? о, -о, -о. да уж. Чего уж тут непонятного. Офигеть, ребята. Просто жесть. Но почему же ты не можешь встать и сделать это? Сил, малый Сил, ты приковала меня своей Господне вызывать духу, и я могу разговаривать. Ого, вот это да. Ну что же, я бы хотела бы от тебя избавиться. Мне нафиг не нужна... Говорящая утка ла ла -фа которая тем более убивает добрых уточек ла Фанфан. -фан. Что ты молчишь? Эй, ты что? Что ты замолчала? А? Что это там? Еще? Там кто-то ходит. Лаки, ищи, ищи, ищи, ищи, Лаки, ищи, ищи, нельзя прыгать, ищи. Я что-то слышала из леса. Ребят, офигеть. Мне только вот обидно то, что я утку оставила там наедине, но она сказала, что она не может двигаться, потому что ее сдерживает доска для вызова духов. Я видела, как будто что кто-то здесь прошел лакищи. Кто там? Кто там? Смотрите, лаки насторожил. Кто там? Лаки? Кто там? Блин, здесь реально кто-то был. Локосищи. Пойдем в лес. Пойдем в лесу, посмотрим. Может, кто в лесу за нами наблюдает? Лаки! Лаки, заходи со мной в лес, я боюсь. Ребята. Что это? Офигеть, это проклятый лес. Я его ненавижу. А еще больше я ненавижу проклятых игрушек. Особенно Экзе Лала фанфан. Фан. Вы слышали? Вы слышали, что она сказала? Кто здесь? Ой. Лаки, не пугай меня так. Эй. Кто-нибудь... Вы слышали? Кто это сказал? Лаки, ты слышал? Кто это сказал? Кто это сказал? Кто сказал, что он за мной наблюдает? Лаки, кто это? Нельзя. Лаки, кто это? Ищи, кто здесь? Ищи демона. Ищи. Я хочу тебя убить. А -а -а! Лаки, ты слышала? Кто здесь? А ну покажись. Мне Лаки не может найти. Это какой-то невидимый призрак. Лаки не может его найти. Где ты? Я не понимаю. Я слышу какой-то голос и ощущаю присутствие кого-то. Здесь. Но я никого не вижу. Возможно, это в потустороннем мире. Кто-то со мной общается. Из потустороннего мира. Точно, точно. Он из потустороннего мира, этот голос. Так, ладно. Попробуем сориентироваться. Акуся, аккуратно. Сейчас. Так, становлю камеру. Ребята. Может быть, нам удастся что-то увидеть. Так. М -м -м -м -м -м -м -м. Духи леса, откройте третий глаз, потусторонний мир. Духи леса, откройте третий глаз, потусторонний мир. Вижу. Проклятое чудовище, похожее на утку. Розовая огромная утка, которая хочет задушить тебя собственными руками. <свы> <свы> Нет! Нет! Давайте можешь быть! Лаки, помоги! Лаки, помоги! Лаки, Лаки! Отгоняй духов! Лаки! Черт, спасибо, Лаки. Жесть. А, если б не Лаки. Черт. Лаки, все, все. Спасибо, Лаки, все. Лаки, все, все. Тихо, тихо, девочка. Тихо, тихо, все. Все, он вышел из меня. Лаки вышел. Этот дух вышел из меня. Все. Господи, Лаки своим лаем отпугивает злых духов. Все. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Успокойся. Он ушел. Нельзя, Лаки. Лаки до сих пор переживает. Она думает, что этот дух до сих пор во мне. И она пытается отпугнуть его. Отпугнуть его своим лаем. Их тем, что она кусает меня. Она пытается вытащить злого духа из меня. Лаки, все, девочка, все. Все, все, его нет. Его нет, он ушел. Он ушел. Дух ушел, дух, который пытался убить меня. Там нужно вернуться к доске. Лаки, все. Все, я сказала. Господи, а может быть дух селился в лаки? Что происходит? О, Господи, наверное, селился в лаки. Вышел из меня и вселился в нее. Дух, выйди! Выйди из лаки! Выйди! Нет, нет! Это точно он! Он пытался убить меня! Нельзя! Дух! Силой неба и земли! Силой леса! Изыди дух! Изыди из лаки! Изыди из лаки! Ребят, не знаю, насколько у меня получилось изгнать духа из Лаки, но я надеюсь, что она пришла в себя и все стало хорошо. Нам нужно быстро вернуться к доске для вызова духов. Что-то мне плохо, ребята, после того, как я вошла в потусторонний мир. И это чудовище. Лала Фанфанок завсилил с меня. Это очень-очень тяжело. Так, Лаки вроде оправилась. Нам нужно сейчас быстро добежать до доски для вызова духов, чтобы завершить этот обряд. Его нужно закончить. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Чтобы дух не вселился еще в кого-нибудь. Он уже побывал во мне и в моей собаке Лаки. А это очень все опасно. Лаки, жди здесь. Ого. Лала Фан-Фан. Да. У меня почти получилось. У меня почти получилось. Нет, у тебя ничего не получилось. У тебя ничего не получилось. Сейчас я разорву этот листок. Лала фанфан покинет этот мир. Лала фанфан экзей покинет этот мир. Лала фанфан экзей покинет этот мир. <звы> а это было весьма эпичное видео. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. А самые топовые, конечно, вы увидите прямо сейчас. С вами была Королева Мистики. Пока!